Я хочу вам кое-что показать. Ах, Володя, вы почему перестали варить? В общем, тут сейчас идет сварка. Я сейчас нахожусь на стройке, и я хочу рассказать вам анекдот. Я давно вам хочу рассказать этот анекдот. Я его очень люблю. Приходит старый еврей Кравина и говорит «Ребе, я уезжаю на Канарские острова отдыхать. И говорит, у меня там будет большое искушение. Говорит, я переживаю, там я пойду на пляж, и там наверняка будут красивые женщины. Можно, говорит, я на них буду смотреть. Ребе так подумала, говорит, ну, говорит, можно. Он говорит, говорит, а я вот еще слышал, что там женщины бывают, ходят. ТОПЛИС. говорит, я могу на них смотреть? Рэба подумал, говорит, можешь. Ну, этот осмелел и говорит, Рэба говорит, там еще я слышал, есть ночной клуб. Говорит, можно я еще туда пойду посмотреть? Он так подумал, говорит, можешь. Еврей задумался и говорит, Рэба говорит, а есть что-то такое? Говорит, на что еврею смотреть нельзя? есть. Гритрэба, и что же это? Электросварка. <смех> вот такой вот анекдот. Я надеюсь, он вам понравился. Вот, вот, это то, на что нельзя смотреть. Никому. <смех> Всем пока. С хорошими выходными у вас.